«Ах, мне надоело! Ах, как я устала!» Ленивая Мейзи капризно шептала. «Я ногу на этом гнезде отсидела. Какое противное, скучное дело! Нет, если себе замену найду, то я на каникулы сразу уйду. Да я ни секунды бы здесь не сидела, когда бы замену себе приглядела». Тут Мейзи как раз увидала слона. «Ах, здравствуйте, Хортон!» — сказала она.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 Я постараюсь его не сломать. До встречи, капелобеспечная мать. Исследовав дерево, прежде всего, Сон Хортон нашел для него. Пусть дерево будет надежным и прочным, ведь тонны четыре во мне, это точно. Обычно я все же стоял на полу. И слон осторожно полез по стволу, долез, улыбнулся, вокруг поглядел и сел на гнездо. И сидел, и сидел, и днем он сидел, согревая яйцо, и ночью, и ветры хлестали в лицо. И молнии бились, и гром грохотал. «Погодка неважная!» — слон бормотал. Мне мокро и холодно, и неприятно. Скорее бы Мэйзи вернулась обратно. А Мэйзи в то время на в пляже, а милом гнезде и не помнила даже, решила она, что отныне ничто ее не заставит вернуться в гнездо. А слон между тем все сидел и сидел, вот осень настала и лес облетел. Деревья надели свой зимний наряд. На хоботе грустно сосульки висят, а слон все сидит и упрямо твердит. Ведь не замерзнет, птенец победит. По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. Он так и сидел без травинки и сна, пока наконец не настала весна. Но беды иные с весной начались. Все звери лесные вокруг собрались. Кричали, шумели, давились от смеха. Слон Хортон на дереве. Что за потеха? Он, может, теперь и по небу летает? Ведь он себя, кажется, птицей считает. Они разбежались, а Хортон остался. Он так бы сейчас по траве покатался. Он так бы сейчас погулял, побродил. Но слон все сидел и упрямо твердил.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 И слон увидал из гнезда своего три дула, нацеленных на него. Бежал ли от страшной опасности слон? Нет, даже с места не сдвинулся он. Он Хортон не струсил и прочь не удрал. Он выпятил грудь и свой хопот задрал. И так на охотников смело глядел, как будто бы молча сказать им хотел. Пиляйте, я здесь остаюсь до конца. Ведь я без тепла не оставлю яйца. По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. Охотники вовсе в него не стреляли, И ружья из рук их на землю упали. Смотрите, смотрите! Они закричали. Такого нигде мы еще не встречали. На дереве слон! Как забавно! Как ново! Ведь это... Неслыхано честное слово. Не будем его убивать, пощадим. Мы в цирк подороже его продадим. Телегу огромную соорудили, беднягу слона в нее посадили, и Хортон оставил родные места, Несчастный от хобота и до хвоста. И к самым вершинам телега позла, И к самому небу телега везла, И ствол, и гнездо, и яйцо, и слона. И к самому морю спустилась она, и вот, помахав на прощанье земле, слон Хортон качается на корабле. Но гнездам, и яйцам и даже слонам не так уж привычно сновать по волнам. А шторм разгулялся и не утихал, и Хортон сидел и упрямо вздыхал. По-моему, мысль моя очень проста, я гибну от хобота и до хвоста. И так две недели, и так две недели. Ну вот они берег тали разглядели. Подъемного крана тугая стрела, слона и гнездок к небесам вознесла. И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона в Нью-Йоркском порту опустила она. И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона купила бродячая труппа одна. И вот потекли бесконечные дни, И люди глазели, смеялись они. Чикаго, в Чикаго, вайхайтоне и в Вашингтоне, в Агайо, Далтоне и в Бостоне, в Каламанзаре и в Миннесоте смеялись в Канзасе, смеялись в Дакоте, Залез в Залея, центров, всегда и везде, Смеялись на странным слоном на гнезде. И Хортон он мрачнел, но с гнезда не сходил, в Ротре циркавом он печально твердил.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 И вдруг, увидав балаган в одноленье, пропела. Ура! Поглядим представление. И Мэйзи, как молния вниз головой, с небес ворвалась балаган цирковой. Ого! Что за встреча? Она пропищала. Мне кажется, я вас когда-то встречала. Он вздрогнул и стал вдруг белее, чем мел. Он что-то беглянке ответить хотел. Ну, что скорлупы? Балаган огласил. И кто-то царапался, что было сил. И тут у слона просветляло лицо. Он крикнул. Мое дорогое яйцо! Напискнул, Мэйди. Неправда! Ты лжешь, ты слон и на птицу ничуть не похож. И дерево это мое, и яйцо, ты лжешь мне бессовестно прямо в лицо. И бедному Хортону стало не в мочь. С тяжелой душою он двинулся против. Но тут разломилась совсем скрупа, и замерли Мэйзи, и слон и толпа, и то, что на свет из нее вылетало, приветливо хоботом длинным мотало, и хвостик слоновий, и уши, и кожа, все страшно на Хортона было похоже. И люди вокруг головами качали, Они ликовали, смеялись, кричали, смотрите, ура! Новый вид. Планоптица. Но так и должно было это случиться, ведь молнии бились, и шторм бушевал. А Хортон сидел и яйцо согревал. И слон возвратился в родные места, счастливый от хобота и до хвоста.